За время пандемии я настолько обленился, что иногда даже лень играть в какие-то серьезные онлайн-проекты. Поэтому я решил просто почилить в телефончике и в Play Marketing наткнулся на целый пласт игр, которые похожи друг на друга, как две капли воды. Я поиграл в пять таких игр минимум по часу и решил составить топ-5 РПГ для ленивых на Android. Поехали! И прежде чем мы начнем, хочу сразу же предупредить. Все эти пять игр действительно похожи друг на друга. Некоторые из них даже один в один. У всех из них также есть одна особенность. У вас будет фармиться лут, пока вы не в игре. Так что весь топ будет сводиться к чисто субъективным впечатлениям, таким как графика, персонажи, удобство или же сама подача. Так что если какая-то из этих игр у меня оказалась на первой строчке, то у вас может быть совсем наоборот. А теперь можно приступить. И на пятом месте расположилась игра под названием АФК Summoner. Она на пятом месте, потому что из всех, что я поиграл, она самая посредственная, хотя некоторые считают ее одной из лучших игр в жанре. Я не могу придерживаться этой же точки зрения, единственное, что я в ней заметил, что это второстепенный неудачно клонированный клон. К тому же, как пишут люди, она насквозь донатная. Я бы не стал верить в то, что оценка игры на данный момент составляет 4,3 балла. Скорее всего, это просто накрутка. Я бы хотел рассказать об этой игре, о ее геймплее, но боюсь, только потрачу ваше время. Поэтому давайте перейдем к четвертому месту. И на четвертом месте Magic Revenge. Народ, я прошу прощения за то, что я ленивая задница и не захотел неделями сидеть и выискивать действительно топовые игры в этом жанре. Но я всего лишь очередной бездарь на ютубе, и этот видос посмотрят человек 200, и двое-трое из них поставят лайк. И почему я должен запариваться, если разработчик этой игры Togi Game вообще клал болтяру? Да, это разработчик АФК Summoner, И эта игра вообще ничем не отличается от предыдущей от слова совсем. Да, они накидали другую графику и немного от других персонажей, но тут даже обучалки полностью идентичны прошлой. Единственное, почему она на четвертом месте, это потому что мне больше понравился рисованный стиль в игре. Он мне больше по душе. И вообще, эти две игры тут только потому, что я поиграл всего в 5 таких игр. В противном случае их, возможно, бы вообще не было в этом топе. А раз так, то и акцентировать внимание на них я не стану. Погнали к следующей игре. А на третьем месте уже что-то поинтереснее, и это АФК Heroes. В этой игре нет русского языка, но он вам, скорее всего, не понадобится. Все интуитивно понятно и не должно вызывать каких-то осложнений. Ведь в начале «Перчатка Таноса» покажет все основные моменты. В игре все персонажи сделаны в стилистике супергероев, и персонажей она насчитывает около 78. Биться предстоит в отряде из пяти героев. По крайней мере, за первые часы игры я не открыл возможность принимать в отряд больше. И этих самых героев, как и во всех играх топа, можно прокачивать и одевать. В общем, тут есть все, чтобы скоротать время любителям супергероев. Если такие есть, то эту игру я могу смело вам рекомендовать. И мы продолжаем. На втором месте АФК Арена. Но тут уже есть о чем порассуждать. Во-первых, здесь присутствует относительно всех остальных игр этого топа качественная подача сюжета. Во-вторых, весьма приятная графика и анимация персонажей. Также тут имеется лор практически каждого из персонажей, коих тут немало. На экране компании можно видеть сразу и карту приключений, и то как персонажи нон-стопом дерутся и складывают в сундук лут, даже когда вы АФК. В отличие от предыдущих игр топа сделано тут все куда продуманнее и компактней. Из приятных вещей в игре есть мистический лабиринт, который исполнен как дорожка из ячеек, где мы должны будем каждый ход выбирать, в какую сторону идти, налево или направо. На выбор может быть как бой, так и фонтан жизни. Также могут попадаться заброшенные повозки, где мы сможем брать новых героев в свой путь. Если же выбирать бои, то после победы нам всегда будут на выбор попадаться усиления различного типа, будь это защита, дамаг или же хилка для всех последующих боев в этом режиме. В общем, мне зашел этот лабиринт. Также тут есть такой режим как башня короля, где придется на каждом уровне биться со все более и более сильными противниками. Этот режим далеко не нов и есть во многих MMORPG на ПК, так что заострять на нем внимание также не буду. Да и данный обзор целиком и полностью пропитанный ленью. Так что погнали к первому месту. А на первом месте I am Hero. А вот эта игра на первом месте чисто по субъективным впечатлениям. Да, эта игра отличается от прошлой совсем немногим. Тут вид немного сверху, так сказать 2,5D. И то, что меня подкупило, герои начинают биться сразу толпа на толпу, что как для меня выглядит более динамичным. Тут есть такой же лабиринт с теми же механиками, как и в ФК-арена. И такая же башня. В общем, зарешала исключительно вкусовщина. Это далеко не значит, что что эта игра на голову лучше второго места. Скорее всего, они приблизительно наравне. Но я могу сказать совершенно точно, что эта игра наравне с АФК-ареной на миллиарды голов выглядит лучше и привлекательней первых двух игр в этом топе». Что можно сказать в заключении? Видимо, этот жанр очень популярен, раз я отобрал пять рандомных игр в этом жанре, и все они похожи друг на друга. Некоторые чисто один в один. Как говорил Джордж Карлин Но если ты хочешь бубликов, то 23 вот тебе 23 разных вкуса, в этом иллюзия, иллюзия выбора. В том, что важно, ты не выбираешь, и нет никакой свободы выбора. Я бы даже не включал две первые игры в ролик, но топ-3 или просто видос про три таких игры был бы ни рыба, ни мяса. Так хотя бы я посмотрел на эти игры и показал их вам. Поэтому, если вы отблагодарите меня лайком на этот ролик, этого будет достаточно. А еще лучше подписаться. На этом я закончу ролик. Всем хорошего настроения и крепкого здоровья. Всем удачи и пока.